Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня я вам покажу нашу виноградную школку. Ролик будет состоять из нескольких периодов съемки. Я ее снимала в меньшем состоянии, но так получилось, что ту часть ролика я не успела разместить на канале, потому что школка растет очень быстро, а у меня тоже много всяких дел. И поэтому вот покажу, как она развивалась и что с ней происходит сейчас. Вот так развивается наша школка. Такие уже большие саженцы красивые. И надо сказать, что некоторые из них даже обогнали те, которые изначально укоренялись дома. Поэтому при благоприятных условиях черенки можно сразу высаживать в школку либо на постоянное место. И в принципе ну, если сложатся погодные условия, то они могут вполне догнать те, которые выращиваются дома. Ну и, конечно, уже пора применить определенный уход. Кустики некоторые лозы уже достаточно большие. Вот там видно, качает их ветром. То есть уже надо подвязывать и будем делать какую-то шпалерку для этого. Ну а также убираем все усики, чтобы они не мешали друг другу, не заплетались друг за друга. И смотрите, начинают у нас идти пасынки. Значит, у пасынков мы прищипываем точки роста. Я напомню, я пасынки не выламывала, я только прищипываю сами точки роста, чтобы у нас точка роста оставалась одна на верхушке. Бывает, что встречаются вот такие двойнички, вот это два побега из одной почки. Если бы я увидела это раньше, то, конечно, один бы выломала. Сейчас уже выламывать не буду, тоже прищеплем верхушку у того, который не совсем удобно расположен. Мы его обрежем по осени, либо обрезаем вот здесь коротко, оставляя пенек, уже сейчас выламывать не будем. И смотрите еще, что у нас здесь происходит. Вот эти вот маленькие кустики уже позавязывали ягодки. По-моему, это валиант, скорее всего. Вот смотрите, какой он. Причем две гроздочки хорошо пылились, да, такой вот малютка. А уже он эти гроздочки вот такие повесил. И, конечно, гроздочки мы такие удаляем. Несмотря на весь соблазн. Ну, Если бы саженец не рос на постоянном месте, то можно было оставить там буквально одну-две ягодки при хорошем развитии куста. Посмотреть сортность в случае, если у нас есть какие-то сомнения. В ном нам эти две ягодки погоды не сделают. А при этом кустик будет развиваться несколько слабее. Наша задача вырастить хорошие, крепкие, красивые саженцы. Вот здесь ягодки, в общем-то, на каждом саженце расположены. Видите, я их все убираю. А причем, что замечено, если мы высаживаем, растим саженцы дома, они, да, могут цвести, но потом это соцветие усыхает, не вытягивает. А вот, видите, если сразу садить на свободу, то, в общем-то, вот такие уже ягодки могут быть. И вот каждый кустик, каждый с ягодками. Сегодня у нас 26 июля, и школка представляет собой уже вот такие заросли, лоза где-то по метру, где-то больше. Ну, понятно, что где-то и меньше. Все кустики индивидуальны, все они развиваются по-разному. Теперь мы уже организовали такие мини-шпалеры. Подвязку, ну, Здесь все просто. Два ряда шпагата, между которыми помещается виноградная лоза. Ну, некоторые растения растут так хорошо, что достигли уже и верха этой импровизированной шпалеры. Показывала уже междуряди. Постепенно мы их засыпаем сеном, либо соломой, то, что есть под рукой. Поливаем мы очень просто. Подключаем шланг и закладываем между междуряди. Таким образом, да, водичка идет чуть ниже грядки, но это и стимулирует рост корней виноградной лозы вглубь. Поливаем мы не часто, поскольку у нас там черный спанбон трасс, застеленный междуряди, поэтому земля достаточно хорошо сохраняет влагу, тем более, что здесь глинистая почва, в отличие от песков на втором участке. Конечно, в скором времени поливы прекратятся и уже будем работать над вызреванием лозы.